Вот посмотрите пожалуйста на этот заезд он тупиковый здесь вот тупиковая дорога буквально 10 метров и вот как мы сюда заехали я сам не знаю с прицепом Все это что естественно на крутом подъеме еще. То есть вот так вот, И то я еще даже вниз не спустился. Как мы туда заехали, я не знаю. Поскольку заезд техники на участок заказчика вообще невозможен, решили бурить прямо в лесу. Рядом с участком. Вот пошел сам процесс бурения. Скважина будет в стальной трубе до известняка и эксплуатационная колонна из 117 нпвх-трубы. Сейчас видно уже бурим известняк. Прошли слой водоупорной глины. Известняк очень твердыми местами. И буквально на двух метрах проходки мы стесали полностью все долго. Здесь вот отчетливо видно. Представляете, какая твердость породы? Смотрите, вот этот высокий победит, твердосплав, он полностью убит, полностью стесан. Только представьте твердость известняка какая. На одну скважину одно долто. Ну вот, собственно, мы добились результата. Скважина. Проборенная в лесу. Работает конструкция сталь плюс пластик так это все выглядит слышно качает насос вот наша площадка установку практически загрузили осталось собрать остатки бурового инструмента зацепить бытовку и переехать на следующий объект.